Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это четвертая видеоинструкция о программе SMM Combine, программе автоматизации работы в социальной сети ВКонтакте. В этой видеоинструкции я расскажу, что такое API-интерфейс, приложение для социальных сетей. Я расскажу, как создать приложение для социальной сети ВКонтакте и как интегрировать приложение в программу SMM Combine. Во-первых, что такое приложение или API-интерфейс? Это официальное приложение, которое создается социальной сетью для того, чтобы разработчики программного обеспечения могли это приложение использовать как интерфейс связывающие социальную сеть и разрабатываемое программное обеспечение для этой социальной сети. Делается это специально, делается это с одобрения социальной сети, чтобы все больше и больше каких-то программ появлялось работающие с социальной сетью. Хотя приложение и создается с разрешения самой социальной сети, не надо думать, что раз ваше программное обеспечение работает с соцсетью через созданное самой же соцсетью приложение, вы можете в соцсети делать все, что угодно. Вот относительно недавно сервис, который позиционировался как лучший сервис размещения информации, автоматического размещения информации в соцсетях, не буду его называть, этот сервис продвигался через MLM-структуры, и лидеры этого сервиса утверждали о том, что соцсети официально разрешили или одобрили их сервис. Это, конечно, очень громогласно звучало, но очень хорошо работало, воздействовало на людей, которые, ну, мягко говоря, не совсем теми. теме. Единственное, что разрешала социальная сеть, это разрешала создать для сервиса приложение. Да, это есть, но говорить о том, что соцсеть разрешила какому-то сервису спамить в нее, ну, это просто ну, бред полный и верить в это могут только не совсем грамотные люди. Вот мой любимый сервис Novopress, это сервис автопубликации в социальных сетях. Этот сервис также работает через API-интерфейс, то есть через приложение. Этот честный сервис, он размещает информацию в вашей группе в большинстве случаев. Вот, даже у этого сервиса был такой момент, он день, кажется, или два дня не работал из-за того, что социальная сеть заблокировала приложение, через которое работает Novopress. Но быстренько было все решено также вот довольно популярный сервис для facebook размещение публикаций в facebook сервис posting blues он также работает через приложение но если вы будете перегибать палку с публикации то вы в своем facebook увидите что вас ограничили в чем-то ну в той же публикации или вступлении в группу и так далее вот на этом тему api я закончу я не буду ее развивать мне бы хотелось чтобы вот на таком бытовом уровне поняли что такое api интерфейс это приложение через которое стороннее программное обеспечение работает соцсеть приложение которое создает сама социальная сеть но не надо думать что вам теперь позволено все для того чтобы создать приложение, а я буду показывать как создается приложение для контакта. Для контакта у нас создается очень просто. Но для того чтобы создать приложение вам потребуется аккаунт вконтакте. Естественно не ваш основной аккаунт, потому что мы будем через приложение, которое в нем создадим, вести массовую активность. Или уж точнее говорить будем спамить жутко. да? Поэтому лучше конечно не делать это все через свой основной аккаунт, чтобы его обезопасить. То есть вам нужен будет какой-то левый аккаунт, но аккаунт с привязанным к нему номером телефона. Причем с таким телефоном, на который вы сможете получить смс. То есть просто зарегистрировать аккаунт через сервис виртуальных телефонов здесь не получится требуется аккаунт либо с привязанным реальным телефоном опять же лучше зарегистрированным не на ваше имя либо если вы используете сервис виртуальных телефонов вот например сервис sms.reg то здесь вам необходимо купить так называемую виртуальную симку или арендовать номер для sms вам больше чем на три часа номера не потребуется нам нужно будет на этот номер зарегистрировать аккаунт и получить на него смс с подтверждением создания приложения. Трех часов хватит. На смс-рех это стоит 80 рублей. Причем на этот номер вы можете еще зарегистрировать кучу аккаунтов в других социальных сетях. Как вы будете реализовывать ситуацию с номером, это лично ваше дело. У меня реальная симка, мне вот так вот проще. Я буду получать смс на реальный телефон. Приложения для контакта создаются на специальной страничке для разработчиков. Чтобы попасть на эту страничку, вам необходимо прописать в адресной строке вот такой вот адрес vk.com/flashdev/development/разработчик. И вот на этой страничке вы можете сразу же смело уже прям нажимать на кнопочку создать приложение. Но можете нажать на Мои приложения, MyApps и посмотреть, какие приложения у вас сейчас доступны. Вот у меня на данный момент в этом аккаунте создано три приложения. Два из них отключены под приложением, а я приложение называю по имени того программного обеспечения, которым я пользуюсь. И вот под именем приложения вы можете видеть количество пользователей, которые пользовались этим приложением. То есть это те аккаунты, которые я через SMM Combine подключал к этому приложению, и они этим приложением пользуются. Сейчас, в принципе, я могу спокойно использовать приложение Ком-1 или Комбайн-1. Вот на эту страничку я вам рекомендую периодически заходить, особенно перед выполнением какой-то очередной массовой операции через самому Комбайн, чтобы убедиться, что ваше приложение работает, что оно еще не заблокировано контактов либо не заблокирован целиком ваш аккаунт, в котором вы создавали это приложение. Итак, для того чтобы создать приложение, я нажимаю на кнопку Создать приложение. Просто ввожу его название, лучше по латинице, вот ком 2, комбайн 2. Ничего не меняем, выбираем стандартное приложение. И вот здесь как раз та проблемка с телефонным номером. То есть вам необходимо иметь реальный телефон, на который придет смс. Вот в том же самом фейсбуке процесс создания приложения более длинный, но там, например, не требуется телефон, а просто потребуется ввести пароль от аккаунта. А контакт требует подтверждения по телефону. Нажимаю получить код. И сейчас мне на телефон, который у меня, надеюсь, включен, да, включит, должна прийти смс. -очка. Вот смс пришла. Я вбиваю введенный код. И нажимаю подтвердить. Все, приложение создано. Больше ничего можно здесь не писать. Можете какое-нибудь, конечно, описание сделать, но нам это абсолютно не надо. Нажимаем на кнопочку Save и сохраняем это приложение. Теперь, если вы войдете опять же в раздел «Мои приложения», вы увидите, что приложение Ком2 у меня создано. Но оно у меня отключено, видите. Я проверял, комбайн работает, работает даже и через отключенное приложение, но проконсультируюсь еще с автором-разработчиком, но мой опыт работы через API в том же самом Facebook говорит о том, что требуется, чтобы приложение было включено. Поэтому... Я вам тоже порекомендую его включить. Если будут какие-то уточнения или изменения, или еще какие-то рекомендации по созданию API, я обязательно допишу к этому видео доп. урок. Для того, чтобы приложение включить, нажимаем на кнопочку «Изменить параметры». Вот у меня здесь это «Match», да. Выбираем раздел «Setting», «Настройка». И видите, приложение отключено. «Implication of». Мы его просто-напросто включаем. И в разделе именно настройки нам нужен вот этот вот код. То есть мы создавали вообще-то приложение только ради того, чтобы получить его код. Я рекомендую сразу взять его и скопировать опять же в какой-нибудь блокнотик. Вот именно этим кодом мы будем пользоваться в программе SMM Combine. Опять же нажимаем Save, вхожу в раздел приложения и у меня создано приложение. 2 и я его включил все больше ничего на страничке для разработчиков нам делать не надо теперь запускаем программу smm combine api интерфейс или приложение в комбайне используется в двух функциях это Inviter вот видите раздел api id и рассылка то есть вся рассылка все действия по рассылке производятся только через api Возможно, когда вы будете смотреть это видео, код приложения можно будет прямо вбить вот в этом вот окошке API. То есть вы берете ваш код и вставляете его, где у вас прописано API. Причем это нужно проделать по каждому из действий. То есть если мы говорим о рассылке, нужно пройтись по каждой рассылке, удалить то приложение, которая прописана у вас, и вставить вам вами созданную. Я специально не прячу этот код. У кого по каким-то причинам не получится создать приложение, там нет телефона или еще чего-то, можете пользоваться вот этим приложением. Я думаю, что какое-то время оно еще поработает. То есть, прохожу по всем закладочкам, в моем случае рассылки, и вот так вот, вот меняю. Если вот такой вот простой способ изменения работать не будет, то есть, при... В следующем запуске внесенные вами изменения не сохранятся то лучше конечно прописать код приложения в настройках программы что для этого нужно сделать вы переходите в папочку где у вас находится программа снм комбайн вот и проходите по всем папочкам которые связаны с рассылкой и с инвайтом. Вот инвайтер друзья первая папочка открываем в этой папке лежит вот такой вот файл smm-combine это настройки программы вы открываете эту папку блокнотом и находите строчку где написано API ID вот. и в эту строчку вбиваете ваше приложение нажимаете сохранить инвайтер друзья настроен инвайтер сообщества делаем точно, точно так же ищем строчку API ID Удаляем и прописываем свое, нажимаем сохранить. То же самое делаю с рассылкой. То есть по всем папочкам, которые называются рассылка, я прохожу, ищу файлик smm комбайн и где написано ID API, я вставляю номер созданного приложения. После создания приложения, получения его номера и прописывания номера созданного вами приложения, в настройках программы SMM Combine. Настройка программы SMM Combine закончена. Вот это последнее действие, которое вам необходимо сделать с настройкой. То есть мы купили прокси, мы купили ключ антигейт, все это прописали в настройках комбайна, создали приложение, тоже прописали его в настройках комбайна. Программа полностью настроена. В следующей видеоинструкции я вам уже покажу, как с помощью комбайна выполняются первые практические действия. И мы начнем с действия, которое я вам рекомендую выполнять перед каждой операцией. Это с чекера. То есть мы купим аккаунты, я расскажу где их и как покупать. И мы эти аккаунты проверим на валидность, чтобы все действия в программе SMM Combine выполнять только с реально существующих, работающих аккаунтов ВКонтакте. Итак, друзья, на этом видеоинструкция о программе SMM Combine по настройке API интерфейса закончена. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их под видео в комментариях. Приходите на вебинары, которые проходят каждый четверг в 20 часов на сайте Y36 и задавайте эти вопросы вживую. Всем спасибо. До свидания.